Всем привет, на связи мистер офисерк, сегодня я вам покажу где лежит сохранение на игру киберпанк 2077, Итак, для этого нужно зайти в мой компьютер, локальный диск C, пользователей. потом выбрать ваше имя пользователя, сохраненные игры, CD Project и конечно же киберпанк 2077, вот собственно и все, всем спасибо за внимание и всем пока.